Акция на пресс -арте. Почему сейчас очень выгодно к нам присоединиться? Три причины. Первое. Будь среди первых. Да, Мы только сортовали, поэтому партнеры, которые к нам сейчас присоединяются, получают максимальную возможность по сравнению с теми, кто присоединится позже. Бонусы от компании. Второе. это Каждый новый участник GenMoney получает бесплатную активацию первого пакета, получает автоворонку и тысячу на баланс в подарок. И третье. Переливы от спонсоров. Чем раньше присоединяйтесь, вот прямо сейчас, в течение 5-10 минут становитесь, Каждый час, каждый день сотни и тысячи людей к нам присоединяются. Сейчас у нас на предстарте уже 1400 человек проплаченных. И в системе у нас находится 55 тысяч человек. Понимаете, какой огромный перелив под вас пойдет? Сверху вниз, слева направо. Это сотни и тысячи людей, которые принесут вам десятки и сотни иксов. Поэтому срочно пишите наставнику, занимая место в глобальной системе, получая постоянно переливы и деньги от всех этих людей за счет автоапгрейдов. Пиши своему наставнику.